Я вижу, я вижу, Пиво. Пиво. Пиво. Пиво. Н ⁇ вот Невоу. No. Невоу. No, no. Не в плев. Не Не Не понял. Не Нет, <свес> не <свес> <свес> Деркам, все, все. Да, деркам. Ты <laughs> не Нет. Yeah, Смешаю yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Я не могу сказать ручка. Я покажу.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 да, yeah. я... Um. Идем you он. Know Mais t'as eu